Секрет богатства или как стать богатым? Приветствую вас, дорогие друзья, с вами на связи Александр Андреянов, и в этом видео мы порассуждаем с вами на тему, как же стать богатым человеком. И сразу в начале этого видео я хочу сказать, что мы с вами ничем не отличаемся. И на нашей земле сейчас порядка 7 миллиардов людей, или миллионов, 7 миллиардов людей, и все мы отличаемся между друг другом только тем, что находится в нашей голове. У всех есть глазки, у всех есть ушки, ручки, ножки, но одни достигают больших высот, а другие прозябают в нищете, и им нечего кушать. В чем же наша разница? И как говорят эксперты, разница только в том, на что человек надеется, во что он верит и, чтобы он, и что он хочет достичь в своей жизни. Одни мечтают о дорогих замках, о красивых машинах, квартирах, а другие мечтают о том, чтобы было хоть что-нибудь завтра покушать. В этом и есть наша разница. Если вы просите у Вселенной грош, когда этот грош приходит, не надо на него жаловаться. Если вы просите красивый белый лимузин, Приходит белый лимузин, вы наслаждаетесь. Все зависит от того, что вы в своей голове разрешаете себе, на что вы надеетесь и что вы хотите. И э, на самом деле секрет богатства очень простой: это ваши мечты. Секрет богатства э, в том, чтобы вы разрешили себе хотеть, чтобы вы разрешили себе желать, чтобы вы разрешили себе быть тем человеком, которым вы хотите стать. Начните себя любить, начните себя уважать, начните себе разрешать, кушать хорошую, дорогую, полезную еду, носить хорошие, дорогие, качественные вещи, начните желать хорошую, качественную машину, красивое место, где вы живете. Начните уважать себя, любить себя начните, потому что только от вас зависит, что в вашей жизни будет завтра. И на самом деле секрет богатства, повторюсь, очень прост. это ваши мечты, ваши желания и хотелки в вашем будущем. Размечтайтесь так, чтобы завтра вы принимали такие решения, которые вы э, боитесь принимать сегодня. Поэтому я искренне вам рекомендую узнать, к чему же вы хотите прийти. Составьте список целей и начните уже создавать жизнь своей мечты прямо сегодня. С вами был Александр Андреянов. Если вам полезно это видео, поделитесь им в социальных сетях, ставьте лайки, подписывайтесь, ну и, конечно, задавайте свои вопросы под этим видео, я с радостью на них отвечу. Приходите на мои обучающие программы и давайте сделаем наш мир прекрасней, здоровее и богаче. Пока-пока.